Всем привет! Это видео о том, как создать виртуальную машину Microsoft Hyper-V, а также восстановить данные из виртуального диска виртуальной машины в случае ее сбоя или если виртуальная машина утратила свою работоспособность. Для возможности виртуализации собственных операционных систем компанией Microsoft был разработан инструмент Dispatcher Hyper-V. Он удобен в работе и его единственным недостатком есть возможность создания виртуальных машин только с операционными системами Windows. Поддержка виртуальных машин с помощью инструмента Hyper-V доступна в версиях Windows 10 Pro и Enterprise. По умолчанию она не активирована, и для ее использования инструмент необходимо активировать и подключить. Для этого перейдите в панель управления Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. В открывшемся окне компонентов Windows найдите пункт Hyper-V. Поставьте галочки возле каждого подпункта и нажмите ОК. Для вступления изменений в силу перезагрузите компьютер. • Теперь, чтобы запустить Hyper-V, введите в окне поиска Windows – Hyper-V и выберите Диспетчер Hyper-V. Чтобы создать виртуальную машину, в открывшемся окне диспетчера Hyper-V кликаем на пункте с именем компьютера. После этого в появившемся меню колонки Действия справа выбираем Создать – Виртуальная машина • В появившемся мастере создания виртуальной машины нажимаем Далее • Указываем имя • И местонахождение виртуальной машины • Местонахождением виртуальной машины можно указать любую удобную папку. Если его не указать, то она по умолчанию будет сохранена на диске C • C – Программ Дата Microsoft Windows Hyper-V. Далее указываем поколение виртуальной машины, поколение 1 или поколение 2. Выбираю поколение 1 и нажимаю Далее. В следующем окне выделяем оперативную память для виртуальной машины. Как нам показывает мастер, ее объем должен быть не менее 1 ГБ. Но для того чтобы виртуальная машина не оказалась слишком тяжелой для вашего ПК, рекомендую устанавливать ее оперативную память в размере не более 50% от доступного. Поэтому я устанавливаю 4 ГБ. Также по умолчанию установлена функция использования динамической памяти для виртуальной машины. Рекомендую ее так и оставить. Далее. В окне «Настройка сети» по умолчанию установлено «Нет подключения». Если так и оставить, то у создаваемой виртуальной машины не будет подключения к сети. Поэтому, прежде чем начать создавать виртуальную машину Hyper-V, нужно зайти в диспетчер виртуальных коммутаторов и осуществить настройки сети. • Тут мы выбираем «Внешнее» • Создать виртуальный коммутатор • Присваиваем к коммутатору имя и нажимаем «Применить» • Теперь, в списке подключений мы сможем выбрать созданный нами ранее виртуальный коммутатор • Выбираем его Далее, если у вас имеется уже созданный виртуальный жесткий диск, то в данном окне вы можете его подключить. Для этого достаточно отметить пункт использовать имеющийся виртуальный жесткий диск и указать путь к нему. Мы же будем создавать новый виртуальный диск, поэтому отметим соответствующий пункт. Указываем имя диска и папку, в которой его необходимо сохранить, а также размер. Размер диска может быть любым. Но желательно не менее 30 гигабайт и таким, после создания которого на жестком диске компьютера останется достаточно свободного места. Ведь в процессе работы виртуальная машина может увеличиваться. Далее. В меню «Параметры установки» можно выбрать, откуда устанавливать операционную систему на создаваемую виртуальную машину с диска или ISO-образа. То, какой пункт выбрать, зависит от того, что у вас является установочным носителем операционной системы. Также есть пункт «Установить операционную систему позднее». Выбираю установку с файла ISO образа. Указываю папку его расположения. Далее. После того, как были осуществлены все настройки, мы можем увидеть их сводку в последнем окне мастера создания виртуальной машины. Готово!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 Диск виртуальной машины Hyper-V по умолчанию сохраняется приложением в папку на диске C Пользователи Общие Общие документы Hyper-V Virtual Hard Disks и Имеет расширение VHDX Другие файлы виртуальной машины включая конфигурационные файлы и снапшоты в папку на диске C Программ Data Microsoft Windows Hyper-V также в данной папке хранится файл vmcx – это файл параметров конфигурации виртуальной машины. Эти папки задаются инструментом по умолчанию. Но как мы помним, расположение данных папок можно изменить при создании виртуальной машины. Следует отметить, что vhdx и vmcx являются основными файлами, отвечающими за конфигурацию и данные виртуальной машины и, таким образом, за ее работоспособность. В случае восстановления именно этих файлов, возможно восстановить работоспособную виртуальную машину, включая все файлы из ее диска. О том, как сделать это, вы можете прочесть в статье нашего блога, ссылка на которую есть в описании. Также, в данном видео хочу показать вам один способ на тот случай, если по каким-то причинам ваша виртуальная машина потеряла работоспособность, а на ее дисках хранились важные файлы. А именно то, как их можно восстановить. Ведь Hyper-V, хоть и является виртуальной машиной,